Проведи рождественские каникулы в лагере языковой направленности вместе с «Полиглот». Языковой центр «Полиглот» представляет зимний детский лагерь со 2 по 7 января 2018 года на турбазе «Лесовичок» в поселке Репное. База отдыха «Лесовичок» находится по адресу город Воронеж, 135-й квартал Сомовского лесничества. В программе зимнего детского лагеря мы предлагаем познакомиться с рождественскими традициями разных стран и народов. День 1. Рождество в Финляндии. Вас ждет забег на лыжах, финская баня, танцы, песни и музыка Финляндии. День второй — Кельтский день. Мастер-класс посвященный истории Хэллоуина, создание настоящих кельтских масок, катание тыквы, вечер британского кино. День третий: Фестиваль Дивали. Мастер-класс по одеванию сари. Кулинарный конкурс. История колониальной Великобритании. Фестиваль огней. День четвертый: Американский день. Празднование Хэллоуина. Изготовление собственного костюма. Игра-квест Trick or Treat. Вечернее шоу. Дискотека. День пятый: Рождественские колядки. Участвуй в мастер-классе по приготовлению блинов. В эстафете с блинами. И оставь силы на вечерние колядки. Финальный день лагеря вас ждет награждение и фотосессия. В лагере предусмотрено пятиразовое питание. Не упусти возможность побывать в лагере языковой направленность. Наши вожатые – профессиональные педагоги с широким спектром языков. Стоимость заезда составляет 12 тысяч рублей. Оплата производится в офисах Полиглот до 25 декабря. Акция «Приведи друга и получи скидку». Наши вожатые с нетерпением ждут встречи с вами. Ждем тебя и твоего друга на каникулах. Зимний лагерь с Полиглот, когда зимой жарче, чем летом. Подробности по телефону двадцать тридцать сто восемьдесят семь.